Жвачки. знаешь что это такое да. вот жвачки. это вот вместо маски вместо маски да это жвачки вместо... да. На, ли... маски, на лицо да. что -ли? это нет это жвачку жешь но она с серебром угу. сильвер Good. серебром то есть все убивает если какие-то микробы попадают то коралл коралл много коралл много-много кораллов А, щелчки. солнечная водичка Вот Помоги. это вот Вот это я долго ждал Солнечная вода А я-то хотел пить Солнечная, да. не пограничная? Нет Пограничной воды нет, а дебесы Спирулина а -а -а. Спирулина в порошке Много порошки, юра Ананас, МСМ, серо что я нас? не люблю ананас, потому что она А вот это вот? Плотечки на Соня, подожди. Вер, там третий за то, что я доказывал себе. М -м -м. Это в глазки. Я как-то. Что у нас тут еще? Айфукус, йод. йод! Нужен йод? Живя на море, нужен йод? Йод? Ну, если... Э, что это йод? Йод? Это йод. йод. Живем на море, ты думаешь, на море тут много йода? Вот Саша, при, при, когда делали эти ну, замеры, оказывается, что здесь так раз не хватает 70 печени. Это печень-печень. А это да. что с крышечкой? Это с крышечкой. А вот с крышечкой она у нас. Вот что. Вот сейчас, вот это я тебе говорил, что сейчас придет, да? это масло с пантами морала. Вот так вот делаешь, вот тут загар, когда э, неправильно, ну, где-то больше, где-то меньше загорает. Во-первых, его не видно, uh -huh. во-вторых, его один раз намазал и на целый день. Uh -huh. Не надо мазаться вот этим вот маслом сидеть на пляже. Очень uh -huh. хороший. панты морала ну кто так знает. Так что это? это? это от солнца, от солнца, защита и что Это вообще это? для кожи защитная. Uh -huh. а для восстановления кожи. А в, в это время, когда загаривают сейчас, вот это вот лучше этого нет. Вот Микроты! это я когда-то хотел подарить на день рождения. Вот тебе сейчас подарю. Мне? А что это? Шампунь с экстратом корня лопуха. Это да. Экстратом корня Это, это, да. вот это, корне это кахиномель. Это сердце. Сердечная мышца. Сердечко, чтобы оно билось хорошо. Плюс это два сердца. У мужчины еще второе сердце, чтобы тоже что хорошо. Чтобы микропы не приятно. Да. Наконец-то White Seal пришел, Это кремник. Так, что у нас тут? Для здесь? снега. Ананас, ананас, ананас. Для, ананаса, снега. Ананаса. для снега. Для снега. Для снега. Для снега. Для снега водичка. Мочишь, это новый лицтин. Я еще такого не, не брал. Лицтин Вани. Да. Это вот еще один. Да, Симбион. Вот это вот кефир. Я сегодня поставил этот э, ролик, когда я три года назад делал кефир из вот этого симбиона. Угу. Во-первых, получается дешевле, чем магазины. Но я коту давал пробовать. Угу. Сделаю ссылку на этот. Для, для того, чтобы можно было посмотреть. И кот выбирал. Я ему ставил два кефира из магазина, и вот этот который сделал натуральный. Я переставлял и так, и так, и так. Кот все равно шел. Он же рекламу это не понимает. А натуральный выбирает. А вот это папая топс Папая это фермент, чтобы переварилось все. Это когда он вот объелся да? Мезим ⁇ это животное фермента. А вот это вот растительная фермент, Животное кушать нельзя. Айфокус, это ее... Кушать водичка, что еще? Крем. Наконец-то пришел крем. Это крем для состава... Так он маленький. Маленький, Тунинкий, он маленький, но хватает надолго, потому что его мало надо. И во-вторых, он очень хорошо восстанавливает составы. Гемороновая кислота. Он, он, он, угу. Тут ее много не надо, но... Что Ну, Си Энерджи. Си Энерджи. Экстракт пихты. Чтобы кровь была кислородом не насыщалась. Очень да хорошо. Восстанавливает давление. У людей вот это давление, а когда это начинают пить воду, и начинают страшно. пить. Это одну чайную ложку на стакан воды вечером. Да. да, дорогие? Это, это... Sea... я, Си Энерджи. Это я не слышу ничего. Я тебе скажу отдельно. Это Си Энерджи. Экстракт пихты. София, запомнила? Это понятно. Так, так давление тебе еще равно. Китазан <смех> краб. Китазан, кто знает. Так, что у нас еще тут есть? У нас есть еще алицетин. Чистый алицетин. 100 грамм дешевле водится. Вряд ли найдете на рынке. Я не помню, что полностью 10 100 грамм. Это вес нет. Чистый без этого. Кальций, это, это, это а силиций, кальций, кальций, кальций утро, кальций утро даже, утро кальций, кальций утро, ананас, это что магний вечер, кальций утро магний вечер, вот такой вот комплект, кальций утро магний вечер, это восстанавливает все кости, магний для мышечной, кости. Ткани. Магний стоит мышечной ткани. магний для мышечная ткань для мышц, а кальций, кальций, кальций, кальций, кальций очень где-то тут кольцо. А, вот, вот это вот конфеттик. Угу. Очень вкусно. Делаешь как вкусную водичку. Короче, тут много чего есть. Сейчас я буду все высказать. Ну конечно же, конечно же, Олега. И еще один крем. Армабет, свекла Вот это вот, у кого желудка какие-то есть Маленькие проблемки Добавляет утром и вечером Восстанавливает, очень хорошо Выталкивает Очень хорошо, но свекла Кто знает, кто знает Свекла Ага, вот это вот Вот из этого Будем делать маски Сейчас вот у меня есть Девушка, которая сейчас будет делать Маски для лица натуральная, Потому что все говорят, что у них натуральная, Но если начинают делать, ты смотришь там в тюбиках. В тюбиках вряд ли может натурально. Натуральное то, что приготавливается и сразу используется. Оно не стоит долго. То, что стоит долго, натурально будет Так вот мы будем делать натурально. Сейчас вот есть Мы будем, да, да, а? будем делать маски. А? Маски тебе делать. Ну, мы найдем, кому делать. А вот это вот прополис. А -а -а. Вот сегодня. Для поднятия иммунной системы лучше вот настой прополикса на маточном молочке. Я думаю, что, особенно у кого дети есть, вот это вот давай. Да, да. Еще один лицетин. конечно. У нас тут много чего есть интересного. Короче, прополикс, прополикс. Ну, остальное я уже потом покажу, есть. Спасибо.